В эфире информационный выпуск «Пульс» в студии Анна Космина. Здравствуйте! Президент Украины Виктор Янукович с рабочим визитом в США. Глава государства приглашен генеральным секретарем НАТО Андресом Фогом Расмусоном на заседание Североатлантического совета организации. Встреча проходит в рамках Чикагского саммита Альянса. На 25-й саммит НАТО приглашены представители более 50 стран мира и крупнейших международных организаций. Тема заседания – партнерство НАТО и Афганистана. В частности, вопрос завершения в 2014 году процессы передачи афганскому правительству ответственности за безопасность в стране. Как отметил глава администрации президента Сергей Левочкин, участие в заседании позволит изложить позицию Украины в отношении подготовленного Брюсселем стратегического плана НАТО для Афганистана. Документ определяет позицию украинской стороны в международных силах содействия безопасности. Украина – участник миротворческой миссии НАТО в Афганистане, и сейчас там находится 23 наших военнослужащих. Парламентское большинство настаивает на рассмотрении законопроекта об отмене неприкосновенности народных депутатов. Норму необходимо привести к европейским стандартам, говорит в партии регионов. А это значит, что против депутата смогут возбуждать уголовные дела, а его помещения или структуры обыскиваться. При этом привлекать его к ответственности можно будет по решению Верховной Рады. Если... Коллеги не будут голосовать за этот законопроект, значит они просто обманывают своих избирателей. Они хотят отвлечь общественное мнение в другую сторону, но на самом деле не хотят принимать решения по расставанию с депутатской неприкосновенностью, потому что по большому счету она дает право спрятаться за эту норму от любого нарушения закона, который есть в нашем государстве. Точка зрения фракции партии регионов по этому отношению выработана. Мы будем голосовать за законопроект о снятии депутатской неприкосновенности. Ожидается, что проект постановления по данному вопросу рассмотрят уже на этой неделе. А сам законопроект, по словам спикера Владимира Литвина, появится на повестке парламентского дня 5 июля. Украинские правоохранители готовы к Евро-2012. Об этом говорил заместитель министра внутренних дел Украины Виктор Ратушняк с представителями главного коменданта полиции Польши в Украине генералом Вальдемаром Герчевским. Они пообещали, участники и гости Евро-2012 увидят высококвалифицированную, толерантную, адекватную милицию европейского образца. По словам Ратушняка, работу во время матчей будет координировать международный полицейский штаб. В нем есть все необходимые условия для эффективной работы и проживания полицейских из других стран. Один праздник – семь дней веселья. столица Украины исполняется 1530 лет. Юбилейное гуляние по случаю Дня Киева открыл фестиваль искусств «Таланты. Твои Киев». А 25 мая состоится грандиозный галоконцерт. Семь дней в столице будут проходить культурно-спортивные мероприятия. Большинство из них профинансируют меценаты благотворительной благотворительные организации, сообщает в Киевской городской госадминистрации. Концерты по случаю торжества пройдут не только под открытым небом, но и на главной сцене страны. 20 мая во Дворце культуры Украина лучшие артисты праздничным концертом откроют Дни Киева. 25 также будет концерт, который посетят, мы ожидаем, руководство государства. Второй концерт будет более тематическим, посвященным 1530-летию Киева. Гуляния пройдут во всех районах столицы. В течение недели на различных площадках, парках и скверах состоятся концерты и выставки самых разных направлений искусства. Всего, говорят столичной администрации, запланировано 340 культурно-спортивных мероприятий. Главное событие будут разворачиваться в центре Киева. То, что будет на Софийском Майдане, на Софиевской площади гала-концерт звезд классической музыки со всего мира. Закончится этот концерт тоже невиданным, впервые таким мероприятием – 3D-шоу. Одновременно на Михайловской площади будет очень красивый цветной фестиваль воздушных шаров вместе с джаз-бэндами. В праздничные дни будут работать все столичные музеи и выставочные центры. 26 мая студенты смогут бесплатно посетить мысстейский арсенал. Традиционно уже в 20 раз состоится забег под каштанами. А еще парад велосипедистов-аматоров и чемпионат города по роликовому спорту. Ко дню города столичная администрация обещает привести в порядок все дороги и магистрали города. Заканчиваем работы и будем готовы полностью открыть движение по улице Григоренко, по проспекту Григоренко, по проспекту Бажана и также закончим работы в, по, по улице Горького. Кроме того, немаловажным таким событием для города будет окончание работ по Андреевскому спуску. Мы планируем в ближайшие вот дни, планируем к дню города, ну, там, плюс-минус еще один день, как обычно, строителям пару ночей не хватает, но в всяком случае Андреевский спуск до конца месяца полностью раскроется для посещения всеми жителями Киева. 26 мая на Крещатике состоится презентация авторских социальных программ, а 27 на Абалонской набережной обещает грандиозный салют. Расписание праздничных мероприятий будет опубликовано на веб-сайте киевской госадминистрации. Юлия Война, Анна за Латаревич Занина, Максим Росомахин, новости Утр.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 Плавные движения, внутреннее спокойствие и четкая последовательность действий – главные атрибуты чайной церемонии. Приготовление этого напитка – процесс долгий, необходимо соблюсти все правила. Сначала вас угощают японскими сладостями, чтобы со временем вы смогли в полной мере ощутить вкус чая. Чай вам нальют не горячий, его нужно выпить за три с половиной глотка. Чай – это момент внутреннего успокоения. Когда вы приходите, и э, вот все заботы, все трудности, все, что с вами происходит, вы оставили за воротами. И здесь вы только вот отдыхаете, внутренне э, как бы сосредотачиваетесь и э, успокаиваетесь. Традиционно для церемонии Чикаи используется порошок, сделанный из листков чая. Поэтому напиток обладает густой пеной и насыщенным зеленым цветом. Готовят чай в специальной посуде, а чашу, в которой подают чай, необходимо сначала повернуть несколько раз вправо. Японцы верят, у каждой вещи есть своя лицо. И с помощью таких движений вы поворачиваете чашу лицом к людям. Чакай проходит в Японии постоянно, то есть те, кто занимается чаем, они проводят и рассказывают, это как момент беседы, разговоры на тему, то, что происходит вокруг. Возможно, там беседа, там о керамике, может быть, или, может быть, как вот мы выбираем темы, это возможность побеседовать от сердца к сердцу, от души к душе, рассказать что-то, поделиться с чем-то. Интересно, что ранее приготовление чая было исключительно мужским занятием. Чин к этому делу допустили только в конце 19-го столетия. Сейчас в Японии считается, что если девушка выходит замуж, то перед свадьбой ей необходимо пройти курс традиционных искусств. Она изучает экибану, чайную церемонию, каллиграфию и танцы. Мастер-классы по чайной церемонии украинско-японский центр проводит уже третий год подряд, каждый раз добавляя что-то новое. В этом году по случаю проведения в Украине Евро-2012 гостей учили играть в шахматы, традиционную игру страны восходящего солнца. Анна Золотаревич, Ирина Тищенко, Ольга Кудина, Евгений Степанов. Новости УТР. На этом у меня все. Увидимся на телеканале УТР.